Так, сегодня 24 сентября, очередной выход в лес. Смотрите, нашел гриб такой, резкость. О, надо же, на дереве растет, не знаю, что это запыганка такая, но съедобный. Меня таких раньше не встречал. Ну, меня с Ладно. Смотрите, какая сегодня погода. Дождя нет и не обещают. Уже почти все упало. Тропинка такая вся уже в листве. Ну, погода замечательная. Да, за брюшникой. Ой, еще два нет. Дождя нет. Погода просто отличная. Я недалеко от дороги. Пара километров, может. Поэтому дорога слышно. Возвращаясь домой. Кортики я собирал. Такая класса. В раз вообще реально как вишня. Темная. Мы ну, уже совсем спела. Двенадцать лет, так скажем, двенадцать лет я собрал, еще на следующие выходные. Сейчас скажу, уже, смотрите, все опало, все желтый. На следующую субботу, я думаю, пойду, уже не будет таких красок. Жалко, рябины здесь нет, было бы красиво. Вот, в следующую субботу уже будет здесь вообще листья, скорее всего, не будет. Вообще красотища. Ну, в принципе, вообще, в принципе, красота. Не то, что там листья желтые, шебры, блядь. Ну и это повод выйти в лес. как бы в бруснике, просто погулять. Вот там озеро Мирановское. Там еще одно. Там я как-то ночевал на берегу этого озера. Не как-то. Несколько раз я там ночевал. Уйти на еще 2 часа. По болотам сейчас. Самая неприятная точка это вот это. Забыть, что Надо будет подниматься вверх, там дальше уже более-менее приятно, Это такая дорога. знаю, что там будет какой-то испушки. Если я пойду по тропинке, то... Ну, там тропинка сбивается, там болото. В болото идешь, то раз, а тропинка? И пять ее ищешь. В общем-то я, как говорить, тяжело. Горло пересохло. Тот раз по туману здесь гулял. Я даже не помню, где я вышел. Вышел, кажется, не между этих озер. А, а он затем там еще одно озеро. Я там где-то вышел, уже пошел. Сложно было ориентироваться в тумане. Не ходишь по кругу. Лидер вперед. Хорошо, компас есть в телефоне. Жалко я, твой компас, по которому много лет ходил, когда то потерял. Дети взяли себе, не знаю. Надо будет его найти. Смотрите, какая красота. Мух. Там вот все такое красное. Что-то у меня с фотоаппаратом. Что-то как-то модно снимает. Последние теплые дни. Скоро дни Выпадет снег. На какое-то время будет у меня без леса. Такое межсезонье я не люблю. Потом уже я, Где-то я в середине октября закрою лесной сезон. И в конце ноября, скорее всего, только первый раз выйду на лыжах. То недалеко по озеру, потому что у нас полярная ночь, то никуда не выдвинешься, потому что все время темно. И это полноценно, я уже где-то буду в феврале. Да. В феврале выходить. Но уже на лыжах. Кстати, вороны, которые мне падают со ним, уже вообще меня не боятся. Они как-то ворон рядом, налетает, как, бы... ну, как бы, как бы, как так и надо. Раньше они очень сильно боялись, они даже не подлетали. раз с криками улетали, когда подходишь. А это он летает, ну и покружился. Ну, они очень научились, видимо, видели, что я там еду оставляю. Кстати, на днях шел и в грязи увидел босой след след ноги интересно может он так специально снял сапоги сделал след, оставил стяжку след, фотографировать и, типа, вот здесь кто-то ходит босиком что у меня с фотоаппаратом для меня зрение мутное такое что я не буду понять парю вот, в объектив не в объектив а это, как называется -то? экранчик и у меня как-то все расплывается не хочу чтобы картинка была так сейчас я буду переходить через ручей люблю вот это место меня так завораживает не знаю чем но здесь очень приятно вот, реально так, так, так близко к сердцу так оно очень так может памятное хотя не знаю что-то памятное один раз на этом озере всю ночь без платки сидел под дождем в начале лета была довольно таки прохладная погода Этому. Ну, один раз потом, потом я ночевал здесь, не знаю как раз. Я один раз около палатки в лось ходил. Смотрите, гриф большой, последний. Он старый, сейчас я все, следим. Вот, и... Ну, я, уже, наверное, много раз видео рассказывал, я обливаю около палатки фуксусом. О, и слышу топок. Надо, что такое. Нельзя теперь ходить. нету. И нюхает, нюхает, нюхает, потом зафлыркал и ушел. Вот, кстати, тропинка. Надо показать папоротник. Вон там далеке, я вам папоротник сейчас приближу, резкость. Он уже желтый. Вот такой. А я видел, как они начинают расти. Просто ствол, а на нем шарик. И не скажешь, что такое, просто непонятно. Потом он разворачивается, или можно его развернуть, и вот эти листики появляются. Что мне? Нравится. Так, что-то мне надо уже спешить, разогольствую. На автобус Мне эти два часа. У меня как раз через 2 часа 15 минут автобус. Ой, там всякие форс-мажорные обстоятельства бывают. Оп. Поэтому надо приходить намного быстрее. Точнее, мне два часа до места куда я выхожу да идти и еще где-то минут 15 до остановки то есть у меня время вообще притык сейчас вот я на горку заберусь когда будет путь нормальный тропинка я же ускорюсь пойду очень очень активно смотрите какая красота знаю как, как можно без леса жить Это как то как-то не все время завораживает нас тревожно бывает когда сзади шорох Мало ли, мишка, самая такая опасность. Ну, еще росомах, ну, не знаю, если есть ли здесь росомахи в этих весах но росомах особо не кидается. Как я знаю, она преследует жертву, но не кидается. Если ослабнешь, пойдем, что может, а настоящая она не будет. На товарищ, на классик, в армии служил, в тарелле. и на лыжах у них. А нет, на лыжах он самый последний. Она а не маха, Погоняет его. И так, спокойник идет за ним. Ну, не кидалась никогда. Это страшно. Животные. Такое бывает. Так, что там у нас? Какая красота. Здесь целая твоя жизнь. Полянка. О, кстати. Можно будет если буду здесь палатку поставить. Начебку сюда прийти. В начале лета. Да, очень хорошее красивое место. И тоже здесь озеро ручей не придет медведь, я надеюсь. Сейчас уже дети есть как-то. Не хочется сталкиваться с медведем, чтобы не съел. Так как надо детей еще поднять. Так-то не жалко, что там. Мишку покормить. необычные деревья все почти все опали но ну, здесь видимо ветер сильный они облетают вот в Минзинах, там еще стоят в листве так, где там у нас дальше? А, нет полу здесь нет уже это озеро Мироновское одно из озер тебе кажется ну, не знаю тут два точно а третий не относится к системе этих озер что там маленькая наверное совсем Фух. Да, кстати, вот здесь можно быть палатку. Вода рядом. Ручей. Ну, как ручей? Из одного озера в другой вытекает. Так что кто желает присоединиться, может здесь остановиться. Место тихое. Здесь реально тишина такая. От дороги где-то вот отсюда уже 4 километра. 4 где-то. Так что дороги не слышно. Так я не замечал, эти где есть, говоришь, где то новое, что-то. Дрова, кстати, есть, дров много здесь. Ну дров, в принципе, в лесу везде много. Так, ладно, закругляюсь, наверное, больше. Сегодня не буду снимать, ибо мне надо спешить, что если не успею на автобус, мне целый час сидеть на остановке. Но в принципе, если беру, что я базирую, то я Заряжаю шаг, иду медленно. Или же спешу, спешу, спешу, опаздываю и сижу там в лесочке, Недалеко от выхода, далеко от родника, просто отдыхаю, дышу свежий же вот, Ты рада уже там не такой вот. Вот два ворона, незавидных или нет, Вот там вот, откуда они летят, там стоит фотоловушка. Сегодня, как раз, я там еду положил, вот они, видимо, поели, не знаю, кричат. Вот он вокруг меня там летал обратно полетел я не знаю, может полетит ко мне взлетались я надеюсь они испугались в какой-нибудь другом город, который пришел и, и его камера с ними, это было бы интересно потом вороны уже где-то место заняли я хоть раз и не вижу фух, это озеро вот. вон там я живу по горе, по горе, по горе Вдаль. Иду обратно дорогой, другой дорогой потому что у меня ловушки стоят, не хочу беспокоить Они стоят у меня с конца мая Но ничего интересного не снял ну, ладно, в том году, по году. в прошлом году, прошлый год были отличные Ну, лучше снимать, а у меня одна автоловушка стала сначала Но я поставил, поставил карту памяти, это -7 гигабайтов, а он неплохо не поддерживает только до 32 в итоге большая часть файлов было битве я думаю там было что-то интересное комбиворонов все дальше мне в горку сейчас немножко запыхаюсь включись как ни странно вот такое место трава зеленая такое все зеленое здесь ладно там хвойные не зеленые но трава как, как начало лета вот реально если бы листья деревьев вот такие, без желтой листья, то можно будет что где-то конец мая. Фу, забавно. Там все желтые уже. Тут, тут уже еще такое красивое.